Добрый день, дорогие друзья! Мы рады снова вас приветствовать на еще одном интервью, где мы познакомимся с нашим новым спикером. И вы знаете, если, например, предыдущее интервью было про бизнес, про достижение целей, то сегодня я хочу вас познакомить с настоящим специалистом-профессионалом в области оздоровления. У нас в гостях, и сегодня мы познакомимся не только с этим человеком, но и с ее курсом, Стоянова Стелла. Стелла, добрый день! Добрый день. Рада вас да. видеть, рада быть на этой площадке. Взаимно. Стелла – практикующий психолог и специалист в оздоровительных а, восточных методиках, правильно? С, не совсем правильно говорил. Но, тем не менее, это, вы специалист именно в том, чтобы а, так, мудрость и знания, а, которые есть на Востоке по медицине, вы учите, как их применять а, в нашем современном мире, правильно? Совершенно верно. Хорошо. Стел, расскажите немножечко о себе, как вы вообще стали мастером и профессионалом именно в этой области, вот немножечко свой жизненный путь, и как пришли именно к этому курсу, которым будете делиться с нами. Да, это как раз очень интересно. Я думаю, что слушателям, которые потом захотят посмотреть мой курс, потому что там не только будет что послушать, там будет что посмотреть и что поделать. Поэтому э, расскажу коротко, потому что если там читали описание спикера, очень много областей, в которых я развивалась. И началось все с того, что я занималась ушу. И, собственно, там в перечне я не поставила, но еще черный пояс по ушу. И там очень много восточных, естественно, разных оздоровительных методик. Говорить ушу это говорить ничего. Да? Это все равно, что сказать, психология. Очень много направлений. Меня интересовало прямо сразу именно оздоровительное направление. Поэтому я могу сказать, что я и мастер Цигун, и мастер Тайдзитьюан. И, и там разные методики, которые помогают людям не только э, сохранить свое здоровье, но и оздоровиться. Потому что если проблемы какие-то с позвоночником, э, проблемы часто люди не могут понять, почему у них головные боли. Э, и как раз восточная медицина отвечает на эти вопросы тем, что она нормализует циркуляцию энергии в организме. Да? Но э, если посмотреть э, с точки зрения Запада, да, мы люди как практичные, э, мы хотим все потрогать, э, попробовать <coughs> и понять, то сейчас уже современные исследования, они доказывают э, правдивость этих методов. И, э, например, когда я изучала... Ну, собственно, я обучалась и у китайских мастеров, и у вьетнамских. И поскольку я живу в Одессе, вот у нас 20 лет жил мастер Фам Зуи Зуи, он из Вьетнама. И вот, собственно, 20 лет я у него обучалась. И многое, то, что я буду показывать, его нет в интернете. Это эксклюзивные методики, которые были переданы из уст в уста от мастера ученикам. Поэтому наши слушатели будут иметь просто уникальную возможность познакомиться с какими-то э, интересными вещами. Но пусть э, люди не пугаются, я вижу вашу улыбку. Они достаточно простые. Я, вы знаете, я... Простите, я, сразу. я просто, э, когда вы сказали, что э, доказано насчет энергии все дела, а я просто с энергиями 16 лет работаю. И вот все, что а. вы сейчас говорите, мне настолько это приятно слышать, а еще, опять же, я как комплименты и все остальные вещи, потому что спикеры, со многими спикерами общаюсь. Знаете, что самое приятное? Это когда ты слушаешь спикера, и в нем чувствуется практика и опыт. Это вот у улыбка просто удовольствие, что к нам такой спикер заходит на площадку. Потому что а, то, что вы сказали из уст я сразу понимаю, что это действительно то, что нет в интернете. И поэтому здесь это как комплимент. Я просто радуюсь, что у нас появится это действительно просто. Ну, просто некоторые люди немножко, вы же понимаете, люди, да, которые. Да, я понимаю, что Вообще, здесь я с вами согласен. Никому доказывать ничего не надо. Это факт, это есть. Человек а, болеть начинает, когда уже на четырех а, энергетических моментах у него все плохо. Совершенно верно. Поэтому если мы убираем застой энергии, если мы работаем с нашими энергиями, то у нас появляется возможность просто не заболеть какими-то болезнями. Да? Потому что сейчас, например, ну вот у меня курс называется Секреты долголетия и стройности. И ну, меня спросили девочки, а почему, при чем тут стройность? Ну потому что мастер объяснял, что человек который перебирает ну как минимум там 10 килограмм да? но его нельзя уже назвать здоровым и тоже сейчас есть исследования которые показывают что действительно когда масса тела немножко завышен ну не немножко если 10 килограмм еще ничего но если больше 10 то это естественно возникает куча заболеваний это и гипертония это и диабет второго типа именно из-за полноты. Поэтому сказать, что полный человек здоровый, ну, мы не можем. И на Востоке, я обучалась во Вьетнаме, Там мне так повезло, у меня муж невропатолог, и нам, когда предложили там остаться и поучиться, то ему тоже было чем заняться. Он изучал там рефлексотерапию, а я занималась как раз энергетическими практиками, там, Интересный вид массажа. Вот, и, значит, мы там в монастыре жили, по-разному каждый ходил по своим занятиям, mm -hmm. и вот попробовать. Как... А? Я хотел, знаете, еще что сказать: вот, в подтверждение полноты, mm -hmm. что а, большинство полных людей это прежде всего заболевание психическое. То есть это когда у человека есть проблемы с психикой, и он начинает определенные комплексы сложностей и трудностей заедать. То есть зависимости от еды у человека не существует. Это как алкоголизм и так далее, это слабость характера. А если поковыряться, и если настроить, опять же, определенные энергетические в себе посылы, то есть просто, скажем так, наладить циркуляцию, энергию, настроить мысли на позитивный лад полнота проходит автоматически. Вот тут вы как раз попали в точку, потому что вот это то место, где смыкается, меня спрашивают, зачем ты изучала столько направлений психологии? Вот это место, где смыкается психология с энергетикой да. и с тем, что я даю, со оздоровительным практиком. Потому что еще, почему не проходит энергия? Потому что есть какие-то убеждения, психотравмы, которые не дают возможности да. нам что, ну, нормально функционировать. И надо конечно. это открывать, конечно, и это тоже способ для того, чтобы энергия свободно смогла проистекать по конечно. нашему телу. Да. Это как, знаете, когда медитируешь, вот, да, когда медитируешь, иногда прям бывает такое, что ты не можешь даже энергию в себя пропустить. Просто по одной причине не, ну, не можешь остановить поток мыслей. И вот когда Я ты берешь... Я об этом говорить. Да. Тогда это энергия... урок. Это, да? да, я хочу сделать отдельный урок, он так и называется. Как справиться со стрессом без лекарств, алкоголя и еды. Вот это будет просто отдельный урок. Он еще не готов. Вы меня спрашивали про курс, я подготовила только два урока. Вы же понимаете, что за 30 лет у меня Понятно. собралось столько материала, я счастлива, что я смогу им поделиться, но мне надо его немножко скомпоновать. Поэтому э, я не могу сказать, сколько будет уроков. Но то, что их будет больше, чем 5, это точно. И э, я да. буду видеть фидбэк. Да, то, что мне ребята будут писать, и какой будет интерес, я следующий урок э, ну, могу переставлять и дать то, что mm -hmm. будет интересно вот сейчас. Да? Например, сейчас, э, может быть, э, более актуально будет поговорить об иммунитете. Да? А мы же знаем, что чем выше иммунитет, тем, естественно, дольше жизнь. Поэтому, mm -hmm. возможно, сейчас я этот урок бы поставила. да, Ну, то есть у меня там есть куча задумок, и я их потихонечку буду реализовывать, поэтому конкретики сейчас я сказать не могу, но, во всяком случае, то, что это будет полезно и очень насыщенно, так это точно. Теперь вы понимаете, почему я улыбался? Да, я понимаю. А я думала, ну неужели опять скептицизм? Мы же с вами не поговорили перед интервью, поэтому ну, да. я не знала, чего мне ожидать. Хорошо, я хорошо. очень рада, что тут мы с вами совпадаем на одной волне. Это очень здорово да, и приятно. Хорошо. Давайте все-таки теперь попробуем. Про курс мы уже чуть-чуть начали. Давайте да, все-таки попробуем про курс проговорить. А, знаете, я понимаю, что опыта много. И что вот если его весь воткнуть, не хватит, я не знаю, и полугода. Потому что это действительно путь, который человек должен пройти да. вместе с да. учителем. А, я так понимаю, что вы хотите дать такую базовую знанию, чтобы человек хотя бы осознанно начал подходить к каким-то действиям, к своим мыслям, к своему поведению и так далее. А, примерно, вот а, если, вот представьте, сейчас наберется новые ученики, какие бы вы вот хотя бы базовые а, навыки, вот в вашем первом блоке там, назовем этот курс, да, а, дали бы вот пять уроков, о чем бы вы поговорили, сколько, вот что бы было в каждом уроке, как сами думаете. Но ну, если вы смотрели, два первых урока я уже дала, анонс, затравочка такая. Значит, первый урок как раз я разбираю основную причину преждевременного старения. Но я ее сейчас не скажу, я им интригу открою на первом уроке. Вот, уже презентация готова, все, мы с девочками поговорить. Второй урок будет о старении мозга. То есть я хочу дать и с точки зрения физиологии, вы, ну, опять же, у меня есть консультант, мой муж, врач высшей категории, поэтому он мне помогает, именно все, что касается мозга. А вы же понимаете, где рождаются наши мысли, где рождаются наши эмоции, и что с этим потом совсем делать? Это как раз э, в какой-то степени нам может дать ответ невропоток. Вот, поэтому mm -hmm. я у него консультируюсь по каким-то вопросам. Значит, моя задача, основная задача меня как психолога, как мастера, у каждого человека есть дар, и у каждого человека есть боль. И вот моя задача, и мне удается это сделать, я просто создаю пространство, в котором боль может исцелиться, а дар развиться. Вот это, собственно, мое предназначение. Это то, зачем я пришла на эту платформу, и то, почему я так рада сейчас начать этот курс. Mm -hmm. Как я это буду реализовывать? Очень много методов. Я поэтому и изучала совершенно разные, опять же, не буду сейчас утомлять перечислениям, можно выйти там, где описание спикера, там все мои направления перечислены. Я не буду сейчас это перечислять, но я на этом курсе в первую очередь хочу повысить осознанность моих слушателей. Не просто какая-то осознанность, о которой говорят мастера, никто не понимает, в чем это заключается. Чтобы человек понял, что он делает в каждую минуту своего бытия, зачем он это делает, и что он хочет получить на выходе, и какими методами он это реализует экологичные это методы, эффективные это методы или нет. То есть вот это моя такая задача максимум. А уж методы, которые я буду использовать, почему я так много методов буду использовать? Потому что вот в моей практике я увидела, что мне кажется, что я словила какой-то метод, который, ну, панацея, ну, всем он поможет. И приходит какой-нибудь человек. Я называю их моими учениками, потому что ну, это не клиенты, это ученики. И я вижу, что именно этот метод, который мне казался ну, просто универсальным, ну, не работает, не работает. Поэтому и на этом курсе я хочу дать палитру методов. Это, будет, это не значит, что вот все упражнения, которые будут давать, надо прям каждый день делать. Ну, извините, вы будете с утра до вечера только тренироваться, что тоже неплохо. Что тоже неплохо, да. Но каждый выберет с этого курса для себя какие-то особо полюбившиеся упражнения, которые вот он прочувствовал, он проделал, и вот да, вот мне откликается это упражнение, и я буду его делать каждый день. И на основании моих методик строить свой образ жизни, более здоровое питание. У меня будет отдельный урок по питанию которая помогает и мозг сохранить, и развить внимание, концентрацию, эффективность, энергию поднять. И для того, чтобы мы могли ну, в конечном счете улучшить качество своей жизни. Но понятно, что для этого надо что-то перестроить. И чем курс хорош? Что каждый урок я буду что-то давать по чуть-чуть, потому что у меня информация, конечно, море, если я даже ну, сотую часть дам, человек утонет в этом море. Да, да, а, да. И ничего делать никто не будет. Никто У -у -у. ничего не будет. Поэтому я не знаю, сколько будет уроков, потому что э, я уже увидела, что для того, чтобы вы что-то присвоили из этого моего сумасшедшего опыта, надо вам давать маленькими кусочками и ждать, пока вы это все переварите. Пока это все прорастет. Тогда Конечно. Поэтому очень хорошо, что занятия будут раз в неделю, уже успеет что-то уложиться, вы мне дадите фидбэк, и я пойму, что там, ну, может быть, что-то было непонятно, хотя, в принципе, я уже 30 лет практически психологической деятельности, я отлично знаю, как, что нужно объяснять, ну, мало ли, могу что-то еще пояснить, что-то может показать, более доходчиво еще на чем-то остановиться, что вызвало больше интереса. Но я жду от этого курса на самом деле очень много. Потому что те практики, которые я буду давать, может применить абсолютно любой человек. Вот меня тоже девочки спрашивают: а на какой возраст вы рассчитываете? Ну, сначала, когда этот курс создавала, я рассчитывала на возраст 40 плюс. Ну, мне 55 лет. Вот. И я как бы думаю, ну, 40 плюс, нормально, вот всем интересно в этом возрасте то, что мне интересно. Но оказалось, что когда я же только два года в интернете развиваюсь, до того, естественно, я всю жизнь работала в офлайне, у меня группы, клиенты, ученики, так это группы бесконечно. И когда я начала набирать очередную группу, ну вот с таким вот посылом, активное долголетие, да, поднятие иммунитета, стройность. Почему-то начали приходить молодые люди, которым 30, чуть за 30, потому что они посмотрели на меня, что я в 50 лет там стала на ролики, в 51 год стала на коньки, занимаюсь аргентинским танго. И они так на меня смотрят, а еще с аквалангом начала только... Только это, это жизнь после 50, чтобы вы понимали. То есть это не в 20 лет это я все делала. В 20 я начала заниматься УШУ. А, кстати, а в 39 я пошла на экидо. И черный пояс я уже получила после 40, чтобы вы правильно понимали. Поэтому, ну, когда они начали смотреть, что я делаю, я смотрю, что молодежи это тоже интересно. Они говорят, Боже, да вы живете более интересной жизнью, более активно, чем мы. И им стало интересно, как это получается. Они говорят, Боже, да вы же. Да-да-да. Что, зависло? Нет, нет. Нет, все нормально, хорошо. А то я думала, я что чат, это... я просто чат открыл, посмотреть, какие есть ли вопросы в чате. Хорошо. А то просто такой накал страстей у нас, что я думала техника... Но у меня часто на вебинарах такое бывает. Я вещаю, вещаю, и на пике модератор мне говорит, ой, вы зависли куда-то. Я говорю, да, хорошо, ладно, я повторю последнюю фразу. Бывает. Да, хорошо, бывает. Так, Стелла, смотрите, значит, про курс мы поговорили, все суперско. Давайте, знаете, теперь еще какой вопрос я вам задам один? Скажите, все-таки с вашим опытом, с огромным количеством учеников, которые через вас прошли, для кого все-таки больше этот курс? Кому он подойдет и кому он будет прям вот жизненно необходим? Кому настоятельно рекомендуете на него прийти? Это очень правильный вопрос, потому что я там в описании курса тоже девочки меня спрашивали. Вот если вы чувствуете, что к вечеру сил нет, Вроде нормально выспались, с утра просыпаетесь, и вроде как и не спал, да? А, синдром хронической усталости. Mm -hmm. Для, ну, у нас площадка, в принципе, бизнесовая, да? И у людей очень много задач, и не хватает на все сил. Вот ко мне, например, ну, я понимаю проблему бизнесменов, у меня тоже такие ребята есть, и они часто приходят говорят, ой, вот у меня сейчас пять проектов плюс 1, а мне сил не хватает. Вот помогите, вот что мне делать? Вот я хочу, у меня куча идей, да, но меня не хватает на все эти проекты. С этим тоже поможет наш курс. Кому еще поможет наш курс? Ну, кто хочет постранить, само собой, этот курс тоже поможет потому что, естественно, мы будем говорить и о здоровом питании, и мы будем делать упражнения, а все энергетические практики, они, естественно, направлены на гармонизацию энергии в организме, и, конечно, мы будем говорить, ну, я не смогу это обойти, о психологических проблемах, хотя я в этом курсе но ну, не так много буду говорить, больше все-таки, конечно, это на индивидуальной консультациях. Вот. Но, тем не менее, какие-то моменты, которые я буду показывать, что мешает прохождению энергии, что мешает вам быть здоровым, немножко про вторичные выгоды поговорим, ну, в общем, по ходу там разберемся, по ходу пьесы. Угу. Поэтому этот курс нужен бизнесменам, которые устают, у которых много задач, которые как-то вот… Ну, Просто вот я растерялся. А рекомендаций же очень много. Вот вы откроете интернет, причем они все противоречивые. А да, я не тут не все... Не Конечно. А я все пропустила через себя. И тут можно для себя определить какие-то вещи. Выстроить нормальный свой график жизненный. Да? Строить туда упражнения, те же медитации. Покажу еще точки, потому что ну, как без Uh -huh. которые помогут моментально привести себя в норму. Плюс у меня есть упражнения, которые помогают, допустим, перед переговорами да, собраться, сконцентрироваться, правильно настроиться и быть с одной стороны открытым, а с другой стороны адекватным. Да, это очень важно. Вот. То есть, в принципе, этот курс я сделала не для домохозяек, хотя им тоже будет приятно. В принципе, этот курс для людей деятельных, активных, которые хотят узнавать что-то новое и, главное, менять свою жизнь. Потому что если вы чувствуете, что у вас куча каких-то хронических заболеваний, да, и все сыпется, вам 30 лет, а у вас болит голова каждый день, вы встаете. да, Это повод послушать этот курс. Мы Сейчас будем дальше. об этом говорить почему болит голова, что с этим делать, вот. Что, если у нас есть еще 5 минут хотя бы, я хотела что-то показать. Давайте, знаете, как сделаем? У нас 3 минуточки еще есть. Давайте, вот такой вопрос. Можете ли рассказать какое-нибудь одно простое упражнение, которое вот Так я вот хотела будет? как раз показать. Да. Давайте я вам покажу не упражнение, а, да, да. А я вам покажу точку. Я вот не знаю, как сейчас у меня получится с этими проводами. О, ура! Колено поедет. Так, значит, смотрите. Точка от 100 болезней. Вот она. Ее э, многие читали, кто-то слышал, но найти ее точно очень сложно. Значит, чем хороша эта точка? Сразу рассказываю историю. В тысячу девяносто пятом году к правителю Японии, а он хотел узнать, познакомиться с долгожителями своей страны. И вот он собрал этих долгожителей. И там был один человек, которому на тот момент было 173 года. Рядом была его жена, там, по-моему, 153 года, и был еще внук 105 лет. В общем, короче, вся семья. Вот, он удивился. И говоришь, что ж, как же вам это удается? А они говорят, а вот мы всей семьей раз в 4 дня прижигаем точку от ста болезней. Вот это вот точка. Вот это вот точка. Можно я вам картинку покажу? Может Давайте. так будет понятнее. Это из Потому... моего первого урока. Да. Это из моего первого урока. Сейчас я сделаю демонстрацию экрана или вы сами сделаете? Нет, вам придется сделать. Мне придется сделать. Так, хорошо, давайте я сделаю демонстрацию экрана для того, чтобы вы увидели картинку. Так. О, сейчас mm -hmm. я сделаю вам ее пошире. О, вот, видно? Да, видно, Хорошо. Отлично. Вот посмотрите, эта точка называется Цзю Ли. И ее можно, вы пока будете смотреть на картинку, я вам покажу еще, что можно вот что сделать. Чтобы ее не массировать, видно? Взять просто да. лейкопластырь, любой шарик, медную монетку, там 5 копеек в Советском Союзе было из МИДИ, просто прилепить вот в эту точку. Единственное, на что ее надо найти. Потому что э, иногда люди путают, и те, кто не знает, они сюда попадают, вот в эту точку, потому что там тоже ямка. Значит, как найти? Вот бугристость такая. Вы не промахнетесь на коленке бугристость. И вот как да. только эта бугристость заканчивается, мы сразу идем к наружу потому что не буду говорить лево-право, потому что у каждого лево-право свое, да? идем к наружу. И вот так ее легко найти. Бугристость. И там как бы ямка, потому что там э, мышцы, ну вот видите, да, на картинке, там вот так вот мышцы, и да, там да, есть надо, да, ямка. Ага. У -у -у. Вот. Так что это, собственно, то, что я хотела вам показать, хотя это будет… Я на первом уроке буду просто более подробно вот об этом рассказывать. Вот. Но сейчас не могла вам об этом не рассказать. Ее надо массажировать или вот вы там сказали прижигать что-то? Разные варианты, разные варианты. Во-первых, вы можете ее просто массировать или большими пальцами, или указательными, или две одновременно на правой, на левой ноге, mm -hmm. или только на одной ноге, как вам удобно. Можно взять вьетнамский бальзам да? «Звездочка». И намазать и эти точки, помассировать. Но э, так как меня учили, утром, как вы только проснулись, э, до завтрака надо массировать э, по часовой стрелке. Причем и на одной ноге, и на второй. может потом просто намазать этой звездочкой, она будет немножко стимулировать. А вечером перед сном надо массировать против часовой стрелки. И на одной, и на второй ноге. И тоже можно намазать звездочкой или прилепить, мое ноу-хау, ну не мое, муж подсказал, кусочек перцового пластыря, кружочек вырезать и на это место прилепить. Только, ребята, надо очень точно попасть в эту точку. Если там будут вопросы, вы потом мне напишите, я еще раз объясню, когда буду вести первый урок. Потому что ну, это самое главное. Знаете, как она называется в Китае? Они про эту точку говорят, что это врата долголетия. Сейчас я вам даже прочитаю, где-то выписала. Да, мало того, что это врата долголетия, это еще и божественные врата красоты и молодости. Вот. Обалдеть. Представляете? Да, источник красоты и молодости. Вам нужен источник красоты и молодости? Да, вот, думаю, пожалуйста, Начинайте. Кто-то скажет, что «Ой, я знаю про эту точку, встречала я таких людей». А ты это делаешь? Вопрос Очень не кажется, в том, что, что ты да. знаешь. Вопрос в том, что ты делаешь каждый день. Ты что, не знаешь, что нельзя переедать, надо делать зарядку, надо гулять на свежем воздухе? Ты что, этого не знаешь? Ты это делаешь? Но да. теперь вы это будете делать. Со мной вы это будете делать. Хорошо, Стелла, спасибо вам большое за безумно интересную и полезную беседу, я даже не могу назвать это интервью, это действительно интересная познавательная беседа. Безумно приятно было с вами познакомиться, и еще раз спасибо, что вы с нами на площадке, будем рады и с нетерпением будем ждать ваших порстов. И вам спасибо, до свидания, очень рада была с вами пообщаться. Взаимно. Ну что ж, друзья мои, с огромной радостью еще раз давайте скажем спасибо за то, что к нам приходят такие мастера своего дела. Увидимся на уроках, на занятиях, на мастер-классах. Не пропускайте, пожалуйста, ничего. А чтобы не пропустить, подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте колокольчик. И тогда обо всех интервью, обо всех новых видео вы будете получать уведомления. Ну и, конечно же, не забывайте подписывайтесь на наши официальные а, каналы в Инстаграме, а, в Фейсбуке, ВКонтакте. Там тоже все а, новинки, все интервью, все новые курсы выходят, и вы также будете получать достоверную и правильную информацию. Увидимся с вами на других, на следующих интервью. Всего вам доброго, хорошего дня, пока-пока. До свидания.